Сегодня с пастором Джозефом принцем. Слава Господу! Одна из целей смерти Иисуса на кресте озвучена во второй главе послания евреям, где сказано, а как дети причастны плоти и крови, это все мы, поскольку все люди состоят из плоти и крови, то и он также воспринял Анны, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через все всю жизнь были подвержены рабству. Библия точно называет нам одну из причин смерти Иисуса на кресте. Конечно же, Иисус умер на кресте, чтобы заплатить за все наши грехи и убрать все эти грехи из нашей жизни. Когда Он умер на кресте, мы умерли в Нем. Когда Он воскрес из мертвых, мы тоже воскресли. Мы стали новым творением во Христе и приобрели в Нем воплощение подлинной святости, Божью праведность. Когда Иисус умер на кресте, Он взял на Себя все наши болезни и немощи. Друзья, исцеление – это не то, что ждет нас на небесах. Там оно вам не понадобится. Там вы не будете болеть. Иисус умер, чтобы мы были исцелены здесь и сейчас. Здесь и сейчас, а не когда-то потом. Слава Богу! Он хочет, чтобы мы наслаждались исцелением сейчас. Аллилуйя! Библия называет одну из причин смерти Иисуса на кресте. Он облачился в плоть и кровь, чтобы смертью разгромить того, кто владеет силой смерти, кто владеет силой смерти. Дьявол. Иисус лишил его силы, разгромил и разоружил дьявола, обладающего силой смерти. Иисус освободил тех, кто из-за страха смерти всю свою жизнь был подвержен рабству. Я полагаю, что люди боятся именно физической смерти. Посмотрите на мир. Люди в мире не боятся вечной смерти, многие в нее даже верят. Кто-то, возможно, признает ее, но не задумывается о ней. Страх, присущий большинству людей, это страх физической смерти. Иисус избавил тех, кто из-за страха физической смерти всю свою жизнь был подвержен рабству. Бог говорит, если вы боитесь физической смерти, вся ваша жизнь — это рабство и зависимость. К примеру, многие не летают в путешествия самолетами не потому, что боятся летать, они боятся смерти, опасаясь, что самолет может разбиться. Кроме страха смерти, есть и другие виды страха, которые появляются у людей в течение жизни. В корне этих страхов лежит страх смерти. В корне любого страха всегда лежит страх смерти. Друзья, Иисус пришел, чтобы избавить вас от страха смерти. Он сделал это, поразив дьявола, который владел силой смерти. Аллилуйя! Помните, как в долине Дуба Давид бросил камень и победил гиганта Голиафа? Но это еще не все. Давид подошел к лежащему на земле Голиафу, взял меч гиганта и отрубил ему голову этим мечом. Иисус... «Сын Давида смертью победил дьявола, обладающего силой смерти, и избавил всех нас, тех, кто из-за страха смерти всю жизнь был подвержен рабству». Друзья, послушайте, у дьявола больше нет власти, Просто вытащить ваш номерок и сказать, «Твое время истекло. Ты покинешь этот мир. Он не может сделать это». Бог хочет, чтобы ваша жизнь была долгой, здоровой и благополучной. Слава Господу, верьте Богу в этом. А что нужно делать, пастор Принц? Библия рассказывает о Моисее, который дожил до 120 лет и скончался без немощи и болезней. Зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Посмотрите, что говорит о Моисее Библии. Откройте 11 главу евреям. «Верую оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». «Он был тверд». В греческом тексте такое слово встречается во всем Новом Завете только один раз. Слово «кратос» встречается чаще, но это существительное, а его глагольная форма кратеро встречается только один раз. Что означает «кратос»? Сила, мощь, энергия. Другими словами, мы видим секрет того, каким образом у Моисея в возрасте 120 лет не притупилось зрение, и у него не иссякли силы. Библия говорит, что он был тверд. Он не просто терпел и держался, он оставался в силе. Слово «кратос» в форме глагола «кратерео» озвучит только один раз. Моисей был тверд, он был здоровым и крепким. Почему? Потому что он как бы видел невидимого. Библия говорит, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Этот невидимый наш Господь Иисус. Во всем, что делал, Моисей видел Иисуса. В жезле Аарона, который расцвел за одну ночь, Моисей видел воскресение Иисуса. Поднимая вверх знамя с медным змеем, Моисей видел распятого Иисуса. Он видел Иисуса во всем. Вы спросите, как мне увидеть Иисуса? Сейчас я покажу вам ключ к вашему здоровью, обновлению молодости и долголетию. Все это возможно благодаря законченному труду Иисуса. Бог хочет, чтобы вы смотрели на Иисуса. Вы спросите, как не увидите Иисуса, друзья? Вы видите Иисуса в Его Слове. Аминь. Вы видите Иисуса в Его Слове. Помните, в 89-м псалме говорится, что из-за гнева Бога люди живут 70 или 80 лет. В следующем псалме сказано уже другое. «Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». К слову, «спасение» — это и есть Иисус. Бог говорит, что насытит вас долготою дней. Если вам недостаточно 80 лет, тогда какое количество вас удовлетворит? 100? Доверьте это Богу, поскольку Он обещал насытить вас долготой дней и явить вам свое спасение. Под спасением здесь подразумевается Иисус. Тем самым Бог говорит, «Я покажу вам моего Иешуа». А это значит, что вы увидите его. Где? В его слове. «Слава Господу». В его слове. Господь Иисус показал нам это в тот самый день, когда воскрес из мертвых. Помните, в 24 главе от Луки Библия рассказывает о двоих людях. Я уверен, что это были муж и жена. Клеопа со своей женой направился к своему дому. Длина их пути из Иерусалима в Эмаус составляла 11 километров. Библия говорит, что эти двое были в печали, и тут появился Иисус. Обратите внимание, что Иисус уделил им время утром в день своего воскресения. Он показал им что-то важное для нас всех. Два путника не узнали Иисуса, а Библия говорит так, «Глаза их были удержаны так, что они не узнали Его». Другими словами, путники не узнали Иисуса не потому, что были опечалены. Друзья, один раз увидев Иисуса, вы уже не сможете не узнать его, правда? Однако Господь своей силой не дал им узнать себя. Почему? Я задал Богу этот вопрос много лет назад, и он дал мне ответ. Чуть ниже Библия говорит, начав от Моисея, а это первые пять книг Библии, «Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзакония». Из всех пророков, а это все книги, вплоть до Малахии, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И вот что сказал мне Господь, «Для них было важнее увидеть меня в Писаниях, чем увидеть меня лично». Вот это да, Иисус удержал глаза путников, чтобы те увидели Его в Писании. Однажды они увидят его лицом к лицу. До этого времени мы можем видеть Его лишь в послании. Слава Богу за Его Слово. Мы можем видеть Его в Писании каждый день. Слушайте проповеди, сфокусированные на Христе. Они еще больше будут открывать вам Господа. Чем больше вы видите Иисуса, тем больше будете похожи на Него. Мы преображаемся из славы в славу в Его образ. Знаете, Иисус не стар. Он молод и сидит по правую руку Отца. Библия говорит, «Подобно Росе, рождение Твое». Каков Он, таковы и мы. Он вечно молод и здоров, сидя по правую руку от Отца. А значит, таковы и вы. Смотрите на Иисуса и станьте сильными. Однажды, или спросил у Елисея, Что ты хочешь получить, прежде чем я вознесусь? Он знал, что будет восхищение. В Ветхом Завете восхищение уже происходило. Или спросил, я скоро вознесусь. Что сделать тебе перед этим? Елисей ответил, Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Илия сказал на это, Трудного ты просишь. «Если увидишь, как я буду взятать тебя, то будет тебе так». Знаете, что было дальше? Илия был восхищен. Пока он поднимался, Елисей смотрел на него. Он выполнил условия и получил помазание Илии вдвойне. По этой причине Илия совершил 8 чудес за все время своего служения. Елисей, имея двойное помазание, совершил 16 чудес, ровно вдвое больше. Друзья, когда вы видите возносящегося Иисуса в Его Слове, на вас сходит сила. Сегодня... Мы поднимаем физические глаза и видим небо. Иисус за этим голубым небом. Вот почему ковчег Завета, который левиты носили на шестах, всегда покрыт голубым. Когда евреи ходили с ковчегом вокруг стены Ерихона, жители этого города видели лишь голубое пятно. А сам ковчег никто не видел. Люди часто покупают в Израиле небольшие сувениры в форме ковчега, чтобы иметь о нем хоть какое-то представление. На самом деле, во время всех перемещений ковчег был закрыт голубым покрывалом. О чем это нам говорит? Посмотрите на голубое небо. Оно покрывает нашего Господа Иисуса, истинный ковчег Завета. Взгляните наверх и увидите голубое покрывало. За этим покрывалом по правую руку Отца физически находится наш Господь Иисус Христос. Как же нам его увидеть? Мы видим его в Слове. Только представьте, какой эффект это произвело на двух путников, что шагали в Эмаус. Если помните, они направлялись из Иерусалима к себе домой в Эмаус, когда встретили Господа. Затем они услышали, как Господь объяснял им Писание. Я отдал бы все свои книги и аудиозаписи за то, чтобы тоже послушать, как Иисус изъяснял сказанное о Нем во всем Писании. Я бы многое за это отдал. Однажды на небесах я попрошу Бога показать мне это. Я не знаю, каким образом Он это сделает. Но Бог способен это показать мне. Аминь. Такой эффект это оказало на путников. 11 километров это не шуточное расстояние. Это подъемы и спуски на холмах, вплоть до самого Эмауса. Земля может быть очень твердая на таких спусках и подъемах. Кстати, они приняли вечерю. Это еще один секрет. Друзья, вспоминайте о теле. Аллилуйя мы благодарим Бога за тело Иисуса он взял на себя наши немощи и болезни а не только наши грехи Да он забрал своим телом наши грехи мы все это знаем большая часть христиан это понимает но они не понимают что принимая вечерю нужно знать что говорится в 53 главе Исаи и в Матвеям 817 своим телом Иисус забрал ваши не и понес ваши болезни. Помните о теле Христовом перед вечерей. Помните, что Иисус взял ваши болезни на себя. Благодарите Бога за Его здоровое тело, которое вы держите в Своей руке, и принимайте вечерю с верой. Аминь. Слава Господу Иисусу. Итак, в Эмаусе супружеская пара приняла вечерю с Господом, после чего Он исчез. Что они сделали? Встали и пошли вновь 11 километров до Иерусалима, чтобы поделиться доброй новостью со всеми учениками. Всего они прошли 22 километра, где они взяли силу и энергию от изъяснения Слова Божьего. С вами когда-нибудь делились Словом Божьим так, чтобы ощущали прилив сил? Библия говорит в книге Исаии, что приняв Божье Слово, вы найдете радость. Бог говорит в книге Исаии, «Как дождь и снег не сходит с неба, так и Слово Мое». Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Аллилуйя! Аминь! Слава имени Иисуса! Друзья, секрет именно в том, чтобы видеть Иисуса. Долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение Мое. Явлю Ему Моего Иисуса. По Подорогивая Маус, Иисус показал, что для путников было более важно увидеть Его в Писании. Тем самым Он дает всем нам равные возможности. Два ученика поверили, потому что увидели Иисуса физически. Мы все можем сказать, конечно, у них была привилегия увидеть Иисуса лицом к лицу. А нам что делать? Господь намеренно удержал глаза путников, чтобы у всех нас была такая же возможность и равная привилегия видеть Его в Писании. Делаете ли вы это? Видите ли вы Господа в Писании? Слушаете ли вы сфокусированные на Иисусе проповеди, которые все больше открывают вам Христа? В вас должно гореть желание видеть Иисуса все больше и больше. Смотреть на Него и питаться от Него. Это моя пища, мое лекарство и моя жизнь. Слава Господу. Аминь. Спасибо, Иисус. Вас благословило это слово. Хочу поделиться с вами последним стихом, и вы сами увидите, как все соединится в одно целое. В сороковой главе Исаи Библия говорит, Он дает утомленному силу и изнемокшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. Если вы молоды, вы можете сказать, Пастор Принц, мне все это не нужно, мне же не 50 или 60 лет. Я еще молод. Друзья, суть не в том, чтобы быть молодым физически. Сейчас вы полагаетесь на свои человеческие силы, а мы говорим о том, что это сверхъестественные. Библия говорит, юноши ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Слово «обновятся» буквально означает «обмен». Кстати, слово «надеющиеся» на иврите звучит как «кава». Родственное слово «тиква». «Тиква» означает «надежда», «ожидание». В Израиле есть народная песня «Ха-тиква». Она переводится как «надежда». «Ха» — это артикль. Тиква – надежда. Слово «кава» также означает «надежда», но у него есть и второе значение «смотреть на». Смотреть на что-то с надеждой, смотреть с ожиданием. Вот почему в 12 главе евреям сказано «взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Кстати, слово «взирать», которое звучит как «афорао», означает отвести взгляд от всего, что вас отвлекает, и посмотреть на Иисуса с ожидания, смотреть на Иисуса внимательно. Вы увидите Иисуса в слове «Аминь». Видя Его, вы становитесь подобным Ему. Не своими силами, но силой Духа Божьего. Силой Духа Божьего. Аллилуйя. Мне так хочется, чтобы вы всегда ждали, что Бог еще больше откроет вам Иисуса. Обращайтесь к Писанию. Проводите время в слове и говорите Богу, «Открывай мне глаза, чтобы я видел Иисуса». Пастор, как это поможет мне в сфере финансов? Как это поможет выстроить отношения с детьми-подростками? Как это поможет в работе? Когда вы видите Иисуса, Он либо меняет ситуацию, либо дает вам дары, благодать и силы справиться с вашей ситуацией. Он даст вам мудрости справиться с выпавшими на вас испытаниями. Аминь. Ваша главная цель – это видеть Иисуса. Библия говорит, надеющиеся на Господа обновятся в силе. В обмен на свои естественные силы они получат сверхъестественную силу. Аминь. Верой Сара получила такую силу. Аминь. Это настоящий обмен. Надеющиеся кава на Господа обменяют свои естественные силы на силу Бога. Аминь. Это обмен ограниченных сил на неограниченные. Это обмен временного на вечное. Слава Господу! Это совсем разное качество. Есть естественные силы, молодые люди полагаются на них, и по этой причине падают и утомляются. Каким будет результат обмена? Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Друзья, я молюсь, чтобы у вас было желание видеть Иисуса все больше и больше. В этом весь секрет. Моисей был тверд, потому что видел Господа, видел невидимого. Как нам с вами увидеть невидимого? В слове. Аминь. Я молюсь, чтобы это благословило вас и верою, что с этого дня осознание того, что вы видите Иисуса, пробудит вас желание слушать все больше проповедей, сфокусированных на Христе и откровения о Нем. В ней вы найдете все благословения и питание, необходимые вам для сильной, и здоровой жизни, вечной жизни. Аминь. Вы уже приняли Господа Иисуса Христа? Если нет, помолитесь вместе со мной и будете спасены в ту же секунду. Слава Господу! Скажите, Небесный Отец, «Я верю, что Иисус Христос — Сын Божий». Благодарю Тебя, что Ты отправил Его умереть на кресте за мои грехи. Благодарю Тебя, что Своим телом Он понес все мои грехи, болезни и немощи. Благодарю Тебя, Бог Отец, что Ты воскресил Его из мертвых во свидетельство того, что все мои грехи прощены. Я исповедую, что Иисус Христос мой Господь и Спаситель». «Отныне и навсегда, во имя Иисуса». И весь народ сказал «Аминь». Друзья, если вы помолились такой молитвой, теперь вы спасены. Мы радуемся вместе с вами. Мы говорим «Аминь» тому, что сотворил Бог в вашей жизни. Ваши грехи в одно мгновение были удалены от вас. Они были удалены еще на кресте, а сегодня вы приняли это. Теперь это стало реальностью вашей жизни. Теперь вы рождены свыше. Вы совершенно новое творение. Пища, необходимая вам для роста в Боге, это Христос. Слово Христа, Слава Господу! Продолжайте слушать Слово Божье! Для вас приготовлено столько прекрасного! В последующие дни вы все больше будете видеть Иисуса. Слава Богу! Поднимитесь сейчас, пожалуйста, на свои ноги, где бы вы ни находились. Я молюсь, чтобы на будущей неделе благодать и благоволение нашего Господа Иисуса Христа, Его удивительная вечная любовь, любовь нашего Небесного Отца и чудесное общение, дружба и сотрудничество, с Духом Святым были с вами и вашими семьями сейчас и на протяжении всей будущей недели, которая вам предстоит. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Помню, что много лет назад Господь начал постепенно открывать мне те истины, которыми я делюсь с вами сегодня. Это истины о долголетии и божественном здоровье. В то время я говорил Господу примерно так, Господь, я еще молод. На тот момент мне было слегка за тридцать. Я говорил, у меня впереди еще много времени, чтобы учить этому. Господь, я смогу быть примером здорового долгожителя. Недостаточно просто жить долго. Как какой смысл жить долго, если ваше тело измучено болезнями и немощами? Бог хочет, чтобы мы жили долго, как Халиф, который сказал в возрасте 85 лет, «Я силен». Его сила была с ним. Бог хочет дать нам долгую, здоровую жизнь. Аминь. Слава Богу. Мы можем наслаждаться благостью Бога. Аминь. Я сказал Господу, если я буду жить долго, тогда люди меня послушают, когда я буду проповедовать об этом. Знаете, что ответил мне Господь? Он сказал, нет. Время проповедовать об этом и верить в это сейчас, пока ты молод. Людям нужно слышать об этом сейчас. Придет время, когда ты будешь намного старше, но кого-то из этих людей уже не будет. Эти истины нужны им сейчас. Это было много лет назад. В этом году мне будет 59. Прошло уже много лет, но я верю, что Бог... Бог сохранит меня сильным и здоровым. Он делает это, а я продолжаю Ему верить. Продолжайте молиться за меня. Аминь. На прошлой неделе мы говорили о том, что на кресте наш Господь Иисус взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Смерть Иисуса на кресте — это исполнение пяти видов жертв книги Левит. Лишь одна из них бескровная. Это хлебное приношение. Остальное — это всесожжение, символ жертвы. Иисуса на кресте. Жертва повинности и мирная жертва. Все они говорят о смерти Иисуса на кресте. Хлебное приношение говорит о Его безупречной жизни на земле. Мука говорит о характеристиках и атрибутах. Здесь все характеристики совершены, все на своих местах. Ничто не преувеличено, все сбалансировано. Иисус прекрасен во всем. Другие виды жертв — это всесожжение, мирная жертва. На иврите она называется шаломим. От слова «шалом», что значит «целость на всемир. Затем жертва за грех и жертва повинности. Все они говорят о жертве Иисуса на кресте. В те времена ягненка приносили к алтарю, и там же его убивали. Это символ нашего Господа Иисуса Христа. Однако ягненка не подвергали мучениям перед смертью. Перед тем, как Иисуса пригвоздили ко Христу, его мучили и бичевали. С какой целью это было? Все ягнята, козлята, Тельцы в древние времена символизируют Собой Иисуса Христа. Перед принесением жертвы их мгновенно убивали, их не мучили перед смертью. Наш Господь Иисус подвергся мучениям, Его избили перед тем, как пригвоздить ко Христу. Почему? Библия говорит, ранами Его мы исцелились. Аминь. Иисус не просто понес наши грехи на кресте. Бог хотел дать нам свободу от болезней и немощей. Аминь. Слава Богу, это ваше дело. Принимая вечерю, всегда помните о теле и принимайте исцеление. Вы скажете, пастор, принц, я много лет принимаю вечерю, и продолжаю верить, что Бог исцелит. Друзья, может казаться, что вам не становится лучше. Вам может так казаться, однако вы по-прежнему живы. Вы все еще активны. Слава Господу! Порой может казаться, что стало хуже перед тем, как станет лучше. Аллилуйя! Возможно, таков ваш путь. Возможно, вы проходите эти стадии, чтобы стать трофеем Божьей благодати. Вы придете к полному исцелению и сможете ободрять всех тех, кто еще не учит увидел проявление своего исцеления. Господь позволяет вам проходить через это. Вас нет среди тех, кто принял ускоренное исцеление, или тех, у кого все произошло мгновенно. Мы слышим много таких свидетельств. Много раз мы видели в нашей церкви людей, которые подпрыгивали сразу после молитвы, потому что были моментально исцелены. Но если вы... Из числа тех, у кого исцеление проявляется очень медленно, помните, в будущем Бог почкит вас свидетельством и служением. Ваше исцеление уже близко. Оно уже проявляется. Пока оно проявляется на 30%, и большей его части вы еще не видите. Затем оно проявится на 60%. Большая часть вашего тела будет нормально функционировать. Вы станете сильнее и здоровее. Затем вас ждет стопроцентное исцеление. 30, 60, затем 100. Ваши 100% уже в пути. Если все идет медленно, значит у Бога есть служение и цель для вас, чтобы вы могли свидетельствовать, став трофеем Его благодати. Вы будете свидетельствовать о Его благодати, особенно в сфере исцеления. Аминь. Бог хочет распространить это послание, потому что мы много слышали о том, что Иисус спасает. Пришло время узнать, что Иисус исцеляет. Иисус освобождает. Иисус дарит долголетие. Иисус обновляет вашу молодость. Слава Богу! Иисус делает вас сильными. Это вся полнота послания. Мы называем его полным Евангелием. Порой в церквях, полного Евангелия затрагивают только сферу исцеления. Давайте стремиться к полноте Евангелия. Библия говорит, что Иисус ходил проповедуя Евангелие, исцеляя всякую болезнь и немочь. Когда Павел проповедовал Евангелие, в это же время проявлялось исцеление. Когда проповедовал Петр, людей исцеляла даже его тень. Он проходил мимо больных людей, и те исцелялись. Но мы знаем, что дело не в тени. Она ничем не поможет. Бог дополняет пускал определенные знаки и чудеса, чтобы показать, что Его воля для людей – это здоровье, целостность и сила. Аминь. Слава Богу. Аминь. Спасибо, Иисус. Псалом 916 «Долготою дней насыщу Его». Чем? долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Здесь мы видим, что цель долгой жизни — это видеть Иисуса все больше и больше, больше и больше. Теперь я знаю, что это новозаветный псалом, поскольку в самом первом стихе сказано, «Живущий под кровом Всевышнего, под тенью Всемогущего покоится». В те времена это было тайным местом. Где тайное место Всевышнего? Сегодня оно раскрыто, то, что было сокращено. В Ветхом Завете, уже открыто в Новом. Слава Богу! В Новом Завете мы знаем, что каждый верующий сокрыт во Христе. Наше тайное место Мессия, наше тайное место наш Господь Иисус Христос. Мы все сокрыты во Христе под кровом Всевышнего. Это обещание для каждого верующего во Христе. Библия говорит, что вы, под защитой, под сенью всемогущего, всемогущий это Эль Шадай. Последний стих 90 -го псалма говорит о том, что «Бог насытит вас долготою дней». Аминь. Слава Богу. Мы прочли 90-й псалом, теперь прочтем 91-й. Бог говорит, я не только насыщу вас долготой дней, у ваших дней будет другое качество. Об этом говорит следующий 91-й псалом. Здесь сказано, праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Наслажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать что праведен господь они будут сочны и свежи чтобы возвещать и свидетельствовать что праведен господь твердыня моя и нет неправды в нем мы видим что бог хочет насытить нас долготой дней вы заметили что в словах «долготой дней насыщу его» нет указания на возраст. Единственный критерий – это ваше насыщение. Долготой дне насыщу его. Если вам 90, и вы не насытились и хотите жить дольше, на здоровье, Бог говорит, критерий вашего долголетия – это ваше удовлетворение. Если вы довольны, дожив до 100 лет, и вы готовы уйти, вы можете поговорить об этом с Богом. В Новом Завете Бог говорит, долготой дне насыщу его. Насыщайтесь своей жизнью. Затем вы можете принять решение уйти, если Господь задержится. Я верю, что Он скоро вернется. Мы, поколение восхищения, я верю в это. Итак... 90-й Псалом говорит о верующих во Христе. В 91-м Псалме говорится о качестве долгой жизни. Бог говорит здесь, праведник цветет как пальма. Здесь кроется духовный смысл. Пальма — это вечно зеленое хвойное дерево. Это вечно зеленое и обильно плодоносящее дерево. Оно производит огромное количество плодов в прямом смысле. В первую очередь мы смотрим на это в духовном смысле. Вы будете плодоносить даже в преклонном возрасте. Аллилуйя! Вы знаете, что пальма — это величественное, обильно плодоносящее дерево. Каждой части дерева находят применение. Ствол, листья и ветки используют для производства веревок, ограждений и корзинов. Используется даже сок пальмы. На пальме растут финики, очень полезные фрукты. Пальма растет на совершенно бесплодной земле. Однако ее корни уходят на такую глубину, что обеспечивают водой и питанием все дерево целиком. И это просто невероятно. Аминь. Аминь. Мало что зависит от окружающей обстановки, вам не обязательно переселяться в деревню, чтобы жить долго. Некоторые верят в это. Да, в какой-то степени, в физическом смысле так и есть. Но я говорю о Божьем замысле. Он говорит, неважно, какое у вас происхождение и где вы находитесь. Пальма растет на бесплодной земле почти в пустыне, но ее корни уходят на глубину». Следующий стих «возвышается». Подобно кедру на Ливане. На фото вы видите ливанский кедр. О нем говорится даже в «Песне песней». Описание нашего Господа Иисуса звучит так. Вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. Посмотрите на этот кедр, он похож на статного, величественного, благородного человека, на принца. Наш Господь также статен. В отличие от пальмового дерева, кедр растет в горах, а не на бесплодной земле. Но в горах есть свои опасности, снежные лавины и сильный штормовой ветер. Что делает кедр в горах? Он пускает корни в глубину. И держится очень крепко за скалу, не позволяя упасть. В горах Ливана находится и сосредоточено просто огромное количество скал. Опуская корни вниз, он крепко держится за скалу. Кедр пускает корни на глубину, и они обвивают скалы. Разве это не похоже на то, что наш Господь Иисус — это вековая скала, а мы укоренены и основаны на Нем? Аминь. Мало что зависит от окружающей обстановки. Даже если нас атакуют различные ветра и штормы, или мы находимся на бесплодной земле, или окружающая среда плохо влияет на здоровье, мы думаем, лучше бы я жил в другой стране, в горах или у моря. Друзья, дело абсолютно не в этом. Если на вас Божье благословение, оно на вас всегда. Даже если вы, словно дерево, посаженное в пустыне, или кедры ливанские, сокрушаемые веками, ветром и штормом вы продолжаете быть сильными, цветущими и здоровыми. Аллилуйя! Кедр — это дерево, не поддающееся разрушению. В древних храмах находили кедры возрастом 2000 лет. К слову, в храме Соломона тоже были использованы кедры. Библия говорит, что там не было видно камней. Все было из кедра. Это прообраз наших с вами тел. Библия говорит, «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа? Взгляните на храм Бога, храм Соломона. Наши тела будут как кедры. Кедр – почти вечное дерево. Черви не подтачивают кедр. Вы можете положить небольшой спил кедра среди вашей одежды, и ни одна моль, ни один черк к нему не приблизится». При этом кедр источает свой прекрасный аромат. Наш Господь Иисус прекрасен во всем. Он прекрасен, как ливанский кедр. Он источает невероятный, чудесный аромат. Каждая мысль, каждое слово, каждый поступок нашего Господа Иисуса был благоуханием для Бога Отца. А во второй главе книги Левит сказано... Это жертва, благоухание, приятное Господу. Каждая мысль, каждое слово и дело нашего Господа Иисуса были как благоухание. Во второй главе Левит хлебное приношение сжигали. Это прообраз того, как люди гнали Господа Иисуса, наше хлебное приношение, хлеб жизни. А Он источал благоухание. Когда нас стеснят, мы по-разному реагируем. Но Господь Иисус всегда прекрасен. Вы будете еще больше похожи, на него. Когда вы смотрите на него, вы преображаетесь. Итак, Библия говорит, наслажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Самое важное, что нужно запомнить из этого отрывка, это то, что вам нужно быть насажденными в доме Господнем. Не нужно быть как перекати поле. Сегодня вы ходите в одну церковь, завтра в другую, а послезавтра в третью, нигде не пуская корней. Бог хочет насадить вас. Скажите, насадить насадить где? В доме Господнем. Найдите церковь, которую можете назвать своим домом и пустите корни в этой церкви. Мысль предельная сна. Бог говорит о доме Господнем сегодня. Что такое Господень дом? Это церковь. Вы можете сказать, я принадлежу ко вселенской церкви. Друзья, когда вы будете вступать в брак, какой вселенский пастор проведет венчание? Когда вы умрете, какой вселенский пастор проведет ваши похороны? Вам нужна поместная церковь. Иисус передавал послания для семи конкретных церквей. Это были поместные церкви. Иначе одного послания было бы достаточно для всех семи церквей однако каждая из них получила конкретное слово от Господа. Бог создал поместные церкви, практическое выражение вселенской церкви. Пустите корни в одной церкви. Бог говорит, когда вы насаждены в одной церкви, вы будете цвести снаружи. Дворы Бога нашего находятся снаружи. Если вы насаждены в Доме Божьем, вы будете преуспевать и снаружи. Контекст также говорит о здоровье и долголетии во внешнем мире. Много лет назад назад проводилось исследование. Я вырезал себе эту заметку, но, кажется, успел ее потерять. Исследования проводили неверующие. Они выяснили, что жители Америки, которые регулярно ходят в церковь, живут долго. Друзья, вам не нужны никакие исследования. Библия говорит, насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Затем, Библия говорит, «Они и в старости плодовиты». В старости плодовиты. Запомните это. Знаете один факт о пальмах? Они продолжают приносить плоды и в 70, и в 80 лет. А знаете, в каком возрасте пальма погибает? Когда ей 200 Бог сравнивает праведников с пальмой, и смысл в этом не только духовный. Духовная интерпретация — это наивысший уровень трактовки этих отрывков. Но не лишайте себя и физического смысла. Бог использует для сравнения пальму, которая в прямом смысле отличается обновлением юности и долголетием. Отлично, идем с вами далее. Знаете, как долго живут кедры? В Ливане находили очень древние кедры. Сегодня, в самом Ливане их осталось не так уж много. Есть местность, которую местные жители называют кедры Бога. Там самому старому кедру около тысячи лет. Все они потомки тех кедров, которые использовал для строительства Соломон. Бог хочет, чтобы вы жили долго и были сильными и здоровыми для Его славы. Бог дает вам силу, силу для служения Ему. Она дана не для того, чтобы мы зарабатывали для себя деньги. Нет, друзья, все это для того, чтобы вы служили Господу. Иисус сказал очень важные слова. Если вы пытаетесь сохранить свою жизнь, пытаетесь побольше накопить для себя, у вас нет времени ходить в церковь, делать что-то для Бога и служить Ему. Вы пытаетесь уделить больше времени самому себе и делать так, как вам удобнее. В попытках сохранить и сберечь свою жизнь, вы потеряете ее. Однако есть те, кто готов потерять свою жизнь. Потерять! свое время, потратить свои силы, драгоценное время и пространство, которое они могли бы использовать для себя или для зарабатывания денег. Эти люди, поступая так ради Господа, обретут жизнь. Аллилуйя! Аминь. Каждый раз, когда вам хочется сохранить что-то для себя, не делайте этого. Чем больше вы отдаете для Бога, тем больше будете процветать. Бог ничего не забирает. Иисус сказал, от чего бы вы ни отказались ради меня, вы получите во сто крат больше в этой жизни. Хей. Вы будете процветать. Библия говорит: они и в старости плодовиты, сочны и свежи. В буквальном переводе с иврита слово сочны означает тучны, полны сока. Так называют деревья, которые полны жизненных соков и сил. А слово сочны в буквальном переводе означает зеленый. Зеленый цвет на иврите называется «ранан». Здесь же смысл таков: они будут тучными и зелеными. Как вам это? Слово «тучный» означает не то, что вы подумали. Это полнота питания, наполненности жизнью и силами. Это вечно зеленые деревья. Я хочу, чтобы вы оставались сильными, молодыми и здоровыми. Запомните, быть сильными, молодыми и здоровыми Плоть до возвращения Иисуса. Если вы никогда не принимали Иисуса как своего личного Господа и Спасителя, этого чудесного небесного Давида, нашего Господа, вы можете принять его сейчас. В тот же миг вы словно перейдете Иордан. Вы умрете для себя и живете заново, став новым творением. Помолитесь сейчас вместе со мной. Скажите, Отец Небесный, благодарю Тебя, что Иисус Христос, Твой Сын, умер за меня на кресте. Он понес все мои грехи, все мои болезни и немощи и умер вместо меня на кресте». На третий день Он воскрес. Благодарю Тебя, что сегодня Он жив и сидит справа от Тебя. Спасибо, что я воскрес вместе с Ним. Скажите, Иисус Христос, мой Господь и мой Спаситель. Спасибо, Отец, что все мои грехи прощены, и я совершенно новое творение во Христе. Я цвету, как пальма». Я расту, как кедры ливанские, во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, Иисус. Теперь, независимо от того, сколько плохих новостей вы слышите отовсюду, не позволяйте всему этому негативу мира проникнуть в ваше сердце. Больше всего хранимого храните сердце свое, потому что из него источники жизни. Размышляйте о том, чем я сегодня поделился. Читайте Писание и позвольте Богу говорить к вам через него. Проводите время в общении с Богом. Он очень хочет слышать ваш голос. Говорите с ним. Он хочет видеть как вы приходите к нему и слышать ваш голос встаньте пожалуйста и поднимите свои руки пусть господь благословит вас и ваших родных на этой неделе пусть он хранит вас и всю вашу семью от всякого зла вреда от всякой опасности и сил зла Пусть Господь осветит вас и благоволит к вам. Пусть Он осветит вас и вашу семью светом своего лица и дарует вам свой шалом, целостность, благополучие и мир во имя Господа Иисуса Христа. Пускай в ваших сердцах воцарится мир и спокой. Аминь. До новых встреч!